Дорогие друзья, всем доброго утра, раннего. Второй раз записываю этот заговор, поскольку первый раз случайно удалила. Но такое великое желание все-таки вам подарить, что записываю во второй раз. Я человек упорный, вы знаете, что я не сдаюсь. Хочу вам сказать, что тот ритуал, который я вам обещала, обязательно будет. Как я и сказала, я постараюсь, но не даю слово. Может быть, сегодня успею сделать, потому что там нужны детали. Не хочу просто обы как показывать. Для того, чтобы показать, как нужно, нужны определенные вещи, определенные атрибуты. Я сегодня все подготовлю и вам покажу, подарю, естественно. А пока хочу вам подарить сильный заговор. Этот заговор нужно начитать на купюру и класть в кошелек. И каждый день вытаскивайте эту купюру, начитывайте и кладете снова в кошелек. Эта купюра будет тянуть в вашу жизнь деньги. А в моих заговорах и ритуалах нет ничего случайного ни одного слова. Даже название этого заговора, даже Энергия, к привязан заговор, и есть ключ. Ключ, который открывает новую возможность. Например, что чаще всего наполняется и э, стекаются туда деньги со всего мира, дары. И кто более всего тратит и тратил да, э, на себя, на свое благополучие? Правитель. Царь, царская казна. Царская казна наполняется все время. Царская казна неисчерпаема, не поскольку туда поступают налоги со всех земель и со всего мира. И привязывая к этой истине этот заговор, я по сути дарю вам работу и заговор, который будет все время приводить в вашу жизнь денежное наполнение. Как это будет происходить? Вы будете тратить на что угодно, на стройку, на ремонт, на какие-то покупки крупные и так далее. И в конце года вы поймете, что вы все свои мечты исполнили, что все, что вам хотелось, купили, при этом еще ели, пили, платили коммунальные там, платежи и прочее. И при всем этом у вас остались средства, и вы потратили такое огромное количество денег, да, и при всем все равно, скажем так, это все куплено, все построено, все сделано, и как хватило на все денег, у вас просто будет такое вот удивление приятное. Это и есть, царская казна идет, идет и не заканчивается. Тратится и наполняется. Теперь в день по три раза читайте. Чем больше будете читать, тем сильнее будет денежная энергия. Это очень сильный заговор. Опять же, сильный заговор на деньги для того, чтобы ваше благополучие не заканчивалось. Денежных заговоров много не бывает, поскольку от денег зависит очень многое в нашей жизни. В древние времена кошелек называли машна. Здесь как раз я использую это слово. Мощна от слова «мощь». Чем богаче человек, тем мощнее, тем больше у него возможностей. Согласитесь, это так. Как бы, что бы мы ни говорили, но реально от этого зависит мощь человека. Есть имущество, есть мощь, есть вес, есть уважение, нету. Ну, имя есть. Имя тоже считается мощью, богатством, поскольку он приносит человеку, скажем так, известность и обеспеченность в итоге и прочее. Итак, читаем три раза. Луна, не имеет значения, день, ночь, когда хотите, в любое время. Деньги нужны всегда, поэтому читать этот заговор всегда можно. Как собака спешит к хозяину, как котенок спешит к матери, как младенец ищет грудь, так и деньги ищут дорогу в мой, в, э, в мой кошель. Все и находят, и приходят. Малые деньги и великие деньги ко мне стекаются, друг с другом смыкаются, друг к другу прирастаются, и мощна моя деньгами наполняется. День и ночь, утром и вечером, при любой луне. Дай мне, богине удачи, столько денег, чтобы тратить и тратить, и все бы осталось, и внукам моим еще бы досталось. Мне столько денег нужно, чтобы некуда было класть, чтобы сундуки мехами да шелками набились, шкатулки золотом и бриллиантом наполнились, чтобы дом мой стал, как хранилище денег и как царская казна, заклинаю. Как собака спешит к хозяину, как котенок спешит к матери, как младенец ищет грудь, так и деньги ищут дорогу в мой кошель.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 Шкатулки золотом и бриллиантом наполнились, Чтобы дом мой стал, как хранилище денег И как царская казна. Заклинаю. И чем чаще будете читать, Тем сильнее будет эффект. Три раза в день. В любое время. Не обязательно, чтобы каждый день вечером читать или утром. Когда у вас будет свободное время? На купюру. Вытаскивайте из кошелька, Начитывайте и кладите обратно. И в скором времени вы увидите, как ваши финансы начнут увеличиваться, подниматься все больше и больше. И благополучие будет очень явным. Всем удачи и царского жития.